И всем здарова, с вами Ренат Грубляк. Вы на канале Как заработать в интернете. Пишет сегодня мне подписчик в личку ВК, мол. Ренат давно не было видосов на инвестиционные проекты, то бишь обзор. Ну, начнем с того, что как бы видосов давно не было, вот промежуток, целая неделя. Последний видос 6 часов назад, кстати, ссылочку на него оставлю в описании, посмотрите. Нашел я проект, называется Bitfair от админа Colorit, Так кто знает, тот поймет, этот админ платит, с ним я зарабатывал и 200, и даже 300 тысяч а, рублей. Это, кстати, правда, у него популярные проекты. Тут вы получаете плюс 2-6% прибыли за 3 дня, начисление каждый час по... 1% проценту и 75 сотых. То есть, если вы закинете 10 тысяч рублей, это получается 175 рублей в час. Довольно неплохо, порядочно. А, вот, я уже зарегался. Ваш логин Ренат Грубляк. А, в общем, да, работает он с популярными биржами криптовалют, так как сам проект зарабатывает на биткоинах. И информация о платформе. К примеру, мы закинем 100 тысяч рублей. Да, 100 тысяч рублей. И в общей сложности получим 126 тысяч рублей. И каждый час... 1750 рублей, но ну, это как бы уже понятно А минимальная сумма вложений 10 рублей, максимальная 500 тысяч рублей Проект новый, только недавно открылся Ему день Даже нет еще дня Что довольно неплохо, инвестировано уже нормально 1246 инвесторов Проект работает, все довольно неплохо Вот, только открылся проект Работаем 0 дней а, живая статистика Выплаты, то есть все реально есть Работает с популярными платежками Это Kiwi а, Блокчейн, то есть биткоин кошелек а, Padvacash, Payer Perfect Money, Яндекс Деньги И так далее Закину я 5000 рублей Сейчас а, захожу на свой аккаунт Да, кстати, когда вы зарегистрируетесь Там будет а, кей сейчас покажу Вот, Я просто тут скрыл пароль и мастер-кей Вот, кей-код его запомните, если там захотите изменить реквизит и так далее, то он вам будет нужен. Это, опять же, важная информация. Вот, чуваки, можете заметить, что я еще ничего не инвестировал, чтобы не думали, что накрутка или что-то в этом духе. Открываем депозит. Так, выбираем сумму 5000 рублей и PR. Все, оплачиваем. И как вы можете заметить, я закинул 5000 рублей Немножко подумал, пораскинул мозгами э, Сделал еще один депозит на 5000 рублей Так как проект годный э, Платит Админ платящий тоже И еще отзывы прочитал вот. Зайдите, посмотрите, они там не накручены, не куплены Тоже сможете оставить отзыв, когда вы увидите Так что, с вами был Ренат Грубляк Ссылочка на проект Bitfire будет в описании Также не забываем про проект Olymp Trade Где вы зарабатываете на бинарных опционах Всем пока! Ну и да, кстати, забыл сказать Заработаем мы 12 600 рублей Точнее, как бы 2 600 Ну, 10 тысяч, потому что мы закинули Довольно неплохо 2 600 за 3 дня Круто! Мат в эфире, как сапожник материста. Больше ни секунды твои видюхи смотреть не буду, а если честно, то ты и есть дурный сапожник. Охуенный у него просто лексикон. Мат, это просто звук, которому ты, идиотина, предала пренебрежительное значение. И это конкретно твои проблемы.